Доброго времени суток, с вами Катамхали Немецкий линкор восьмого уровня Бисмарк, карта Зона крушения альфа Игрок Иринекос Да, стоило давать вот так вот Залп, попасть за свет, чтобы В ответку сразу полетело, в итоге Сам урона не нанес, а получил Почти на 7000 Неудачно Там союзные линкоры Тоже тянутся сюда на фланг Причем целых еще три штуки как-то немноговато ли четыре линкора на одном фланге? На правом тем временем всего один. Не знаю, я вот так, когда вижу такую ситуацию, обычно, ну, сразу видишь, как корабли расходятся. Стараешься как-то, ну, смотришь на фланге народу, Как-то да не хватает, ну, разворачиваешься, идешь, что ж, надо поддержать. Ну, по ситуации, опять же, да, все зависит еще от того, как противники... Расходятся по карте. А то в кораблях, так же, как и в танках, нередки случай, когда бросают фланг. <laughs> Я такое видел. Ну, кстати, в кораблях не так часто такое происходит. Потому что все-таки в кораблях с фланга уйти времени надо потратить гораздо больше. А линкоры обычно идут туда, куда им ближе. Пошел настрел из ПМК. По Z-23 еще. Типа по подводной лодки. Три бомбы удалось попасть. Минус один союзный сминец. И... На фланге осталась только подводная лодка. Ну это в качестве света, да? Еще минус союзный линкор. Что-то прям вообще неудачно. Ну там, если посмотреть на миникарту видно, он за каким-то фигом забрался на точку С. Там вот как раз должен был находиться эсминец огневой, который непонятно, где там в жопе мира лазит. Линкоры, извиняюсь, на точке заходят. Ну, когда линкоры так поступают, это понятно, что просто он пошел и слился. Почему? Вроде, да, попал в топ на восьмерке. Тут семерки, шестерки присутствуют. Играй не хочу. Может, не знаю, может, у кого-то. Просто такой я, типа на восьмерке. Тут шестерки. Я сейчас как давану. А тут также и шестерки фугасами тебя будут наказывать. Какая разница, да? Это тебе не танки, где ты на восьмерке, понимаешь, да, на тяжелом, к примеру, Танке, как он хорошо бронирован. Что тебя шестерки многие не пробьют. А в кораблях как бы все иначе выглядит. Сбрасывает. Ну, почти через 4 секунды. Будет сброс еще глубинных авиабомб. На этот раз, мне кажется, подводная лодка <laughs> должна быть уничтожена. Пятиц он немного задом. И. Еще цитаделька из Нью-Мексики И вот минус подводная, подводная лодка, лодка врага слева по борту. Ну, Тут по-моему Бисмарк проскакивает от этой Торпедной атаки Да, ни одна торпеда в цель Не попадает, но тут Выкатывается теперь Бисмарк Сразу на два вражеских линкора Здесь Монарх, Маккенсон Что-то Вот, последовал залп А то я хотел сказать, что-то никто стрелять не успел Бисмарк так спокойно бортом вышел Развернулся Все, видать, были на перезарядке Ну вот эсминец начал там из дымов настреливать У бисмарка через чуть, ну, чуть менее полутора минут осталось До того, чтобы гидроакустика перезарядилась а, Ну можно в принципе смело начинать сближаться с дымами Если эсминец останется в дымах и будет там настреливать Там его бисмарк и похоронен А счет сравняли, я смотрю а, ну смотрю, да, как раз. <laughs> Бисмор поучаствовал как раз в уничтожении обоих этих кораблей. Он подводную лодку сам уничтожил, линкор там союзники добрали. 45 секунд до гидроакустики. Опять эсминец. Ну вот как вот в одну кучу кидать два веера? Зачем? Это когда с ближней дистанции ты наверняка попадешь. да. Ну, когда вот со средней, с дальней Прям вот Есть еще цитаделька Как сейчас эсминец, не пойму, в засвет попал Кто его светит Или он из дымов Сам вылез Счет 4-3 СГК как-то неудачно Ни один снаряд, все слева, справа Ложится, ну что, ПМК Доберет Еще СГК успеет, один зал. Бисмарк сделает И опять неудачно, опять мимо Команда противника Получила преимущество Ну, все-таки Исминец, наверное, думал уже, все, отсветился живу, а тут без засвета выстрелы, нету эсминца. Я, кстати, один раз в такой ситуации был. Просто каким-то чудом все получилось, наверное, вражеский эсминец думал, что это читерство. Я тоже, вот, я помню еще ранговые бои. Я был на линкоре, если честно, не помню на каком уже вообще, и вот остались один на один. Я на, на линкоре и эсминец. По-хорошему, да, если торпедный эсминец хорошая маскировка, маскировкой, шансов, казалось бы, у линкора особо нету. Команда вражеская выигрывала по очкам эсминец просто, да, ну, не светился там, кружил вокруг меня, спамил торпедами. И я просто на шару начал стрелять из главного калибра, да, ну, по, по примерному его местоположению, потому что торпеды-то видно, откуда идут. И причем эсминец не попадал в засвет, и у него было не очень много прочности. <с> я его смог уничтожить. Эсминец, наверное, был в шоке. Я сам был в шоке, если честно. Просто уже я смирился с поражением, потому что да, ну, представьте, вот, еще раз повторяю, да, ситуация. По очкам команда выигрывает, у них больше точек, там осталось совсем немного им до победы. Один на один эсминец линкор. Он не светится. И тут на шару начинаешь стрелять и уничтожаешь. Удивительно для меня это до сих пор. Так что... Расслабляться нельзя ни в какой ситуации, даже в такой. По всем законам он должен был выигрывать, но... Удача была тогда на моей стороне. Здесь. По кораблям вровень 5 в 5, но у противника 2 точки. По очкам уже преимущество в 100 очков. Но ну, вот сейчас будет шанс уничтожить Нью-Кролину. У него прочности очень мало. Зашел он в зону действия ПМК, еще и бортом. По-моему, это порт. Да, есть. Причем 5 снарядов в цель попала, 4 из них. Возняк. Ну, куда-то, видать, по надстройкам попали. Высоковато, наверное, Бисмарк здесь брал. Здесь Тирбиц стоит, что-то грустит. Почти с полным запасом прочности. Сквозное пробитие. Минус еще один союзник И счет становится опять равный 6-6, да, Бисмарк теперь сейчас может прийти не сладко, если там где-то слева Находится эсминец Где вот так подзадержались два союзных линкора вот, Спрашивается, да, они шли следом за Бисмарком Сначала к этой точке Теперь идут от этой, вот Бисмарк, ну, ничего не остается, как уходить за право, дабы избежать торпедной атаки, потому что она скоро в любом случае ожидается, а здесь как раз сейчас остров прикроет. Ну, сейчас будет дуэль с Тирпицем. Терпится прочности больше, но и Бисмар Сейчас попадет под фокус Сейчас он вылезет оттуда еще Деграсс плюс авиация плюс щорс. Как-то Бисмарк очень быстро Прочность теряет Сейчас бы неплохо было, конечно Сократить вражеский флот ну, если получится уничтожить Деграс по-моему, одну торпеду Бисмарк ловит или нет? Нет, проскочил Ну что, ПМК, давай, Деграсса добрать Там 100 единиц прочности, есть Мастер ближнего боя, еще и Кракен уже, пятый уничтоженный Ну и следом сразу шестой тирпец, я думаю Нет Кто подрезал? Прям из-под носа Теперь эсминец остался где-то слева. Вон там как раз пригодятся два союзных линкора вот эти, да? Канзас там и Рена, он что ли, будут на себя отвлекать. <смех> Больше вы, по-моему, ни для чего в этом бою не пригодились. Неудачный залп по счёрцу. Черс, конечно, в качестве цели не очень приятен для линкора. Он сам фугасами дамажит очень хорошо, и плюс попасть по нему проблематично. Все, шерс отсветился. Кто там делает в углу подводная лодка вражеская? За эсминцем гоняется? Зачем? Тут вон три линкора на центре. Вот сейчас бы здесь как раз-таки раздоли было. Вроде и светить особо некому. На перископную глубину погрузился. Сколько там? Два километра получается видимость. Ну, маскировка в смысле. И спокойно в свое удовольствие играешь. Нет, надо за эсминцем гоняться. За эсминцем гоняться очень опасно. <laughs> Они глубинными бомбами жестко наказывают подводные лодки. Тем более подводная лодка светится. Но не, эсминец он смог уничтожить. А это тот огневой был, да? <laughs> Который вначале убежал с правого фланга и не стал захватывать точку С пытаться. Ну, удачно здесь такой подарок в качестве Сайпана. Ну, огрызается он, еще и с затоплением приходится использовать аварийку, так мог-то уничтожить. Ну, хотя у него он уже не полный звенья, всего два самолета штурмовиков. Вот сейчас сбей эти оба штурмовика. Он промахивается. И бомбардировщиков всего две штуки. Подострепалась авиация Сайпана. Тут Бисмарку, конечно, повезло. 20 тысяч прочности для авианосца с полными звеньями в принципе, не проблема. А вот сейчас, например, да, пожар, и опа, и все плохо, тут. В ответочку. 20 тысяч с цитаделью. Есть основной калибр. 4 в 4 остались команды. Здесь уже авианосец торопится, некогда сводиться, сбрасывает торпеды и все мимо. Ну надо думать, <сел> <хорош> <рекрасный Code> такой веер широкий. Ну, по-моему, до свидания. Шестой уничтоженный. Ну и теперь надо просто идти захватывать точку С, чтобы не рисковать. Сминец вражеский, думаю, где-то в другой стороне далеко. раз тоже там убегает, спасается. У него прочности 3,5 тысячи. Сейчас надо просто точку С захватывать. Даже если противник сейчас точку А захватит, все равно по очкам команда будет выигрывать. До конца будет 3,5 минуты. Да, сейчас на одно очко команда противника впереди. Кто там точку А захватывает? Ну, либо эсминец, либо, не знаю, подводная лодка, мне кажется, он бы не успел добраться до точки А так быстро. Все, бисмарк заходит на точку С. Там еще авианосец, он поднял. Один единственный самолет. Кружит летает. На да, подводная лодка идет на точку Б. У него прочности 730. Сайпан хочет перед, перед выходом из боя поднасрать Бисмарку, сбить захват. Захват-то сбил, но, я думаю, толку от этого не будет Все равно. Сейчас по очкам разница небольшая. Главное не дать точку Б захватить. Осталось 2.20. Да, к примеру, сейчас может сложиться ситуация, если вражеский подводник уничтожит союзного и захватит точку Б, вот это будет проблемой. Идут торпеды союзные, и нет, союзная подводная лодка не оплашала. Бисмарку остается просто захватить точку С и дождаться окончания боя. Осталось две минуты. Вот такой вот насыщенный бой получился, да? Такое жесточенное, практически равное противостояние весь бой. Осталось. 6 секунд до захвата, и команда и так уже, да, благодаря уничтожению подводной лодки по очкам вышла вперед Точка С захвачена. И у команды противников, в принципе, уже шансов. Ну, единственное, если, да, вон эсминец вражеский вдруг подводную лодку там уничтожит. Ну, тут уж гадать, времени до конца боя осталось полторы минуты. Ну, в принципе, да, вот до последнего Сохраняются шансы у той и у другой команды Выиграть, либо, <свят> либо проиграть Вот, пожалуйста Минус союзная подводная лодка Но по очкам все равно команда противника Отстает Им надо сейчас срочно захватывать точку Б А по-моему По времени там уже не хватит Да? 50 менее минута осталось Вот все, зашел на точку Б Как раз пока он эту точку захватит И уже бой закончится